В магазине покупатель девушка а у вас пряники свежие то да не старые черствые заплесневелые а печенье то да я вас умоляю возьмите лучше пряники